Мы говорим не о финансовом состоянии, мы говорим о внутреннем состоянии сознания, к чему ты готов. Прежде всего, какую ответственность на себя взять, какие испытания пройти, каким временным потоком управлять. Временным, не денежным. Потому что деньги это всего лишь эквивалент времени. И у каждого своя цена. Именно временем. Сегодня одни деньги, завтра другие деньги, а время остается то же самое. Время оценивается. Богатые это не денег богатые все-таки. Нет. Большие... Нет, нет. это, это и Да, совершенно верно. Вот, вот, вот это и всех сбивает, потому что оценка богатства идет на уровне финансового, финансового эквивалента. А мы с этого с вами вчера и начали, что это иллюзия. Богатый человек, человек высокий по статусу, он управляет временем других людей. А значит, он должен, прежде всего, управлять своим собственным временем, чтобы задавать ритм жизни другим людям. Потому что от него начинают уже зависеть зависеть массы. Силы эгрегоры они не могут управлять каждым человеком, находящимся на нижней, на нижней прослойке жизни. Им обязательно нужны люди, ответственные за эти, за эти дела, ответственные за процессы, происходящие на всех нижних уровнях. И тогда Эгрегор очень сильно экономит силы и энергии. Естественно, они будут двигать наверх того человека, который способен удержать своим вниманием время других людей. Соответственно, за это ему и вознаграждение. Причем не в виде денег, а в виде блага жизненного. Если ему нужны деньги, у него будет ровно столько, сколько необходимо. Если ему нужны деньги для работы, у него будет ровно столько, сколько необходимо. Ведь богатые люди, они свои деньги не все ведь тратят на себя, да, в основном это деньги у них оборотные, когда мы читаем эту сотню форм, на первых строках там указывается да, совокупный капитал людей, но это не значит, что это вот, эта гора лежит перед ним. Что-то в недвижимости, что-то в акциях, что-то в оборотах, что-то в, что в движении, и, скажем так, и, и в активах, и материальных, и нематериальных. То есть это все в совокупности. При этом в кармане у них может быть, а на банковском счету глубокой минус, но при этом они все равно богатейшие люди. Одно от другого не зависит, а вот внутреннее состояние, оно говорит о том, что человек всегда сможет управлять другими людьми, управлять временем своим, ответственным быть за свое время и за время других людей напрямую или косвенно, не имеет никакого значения и главное, что он на этом фоне будет очень-очень устойчив, его ничего не собьет. А даже если жизненные обстоятельства сложатся так, что он как Оля рассказывала, да, упали ниже плинтуса, всегда поднимусь, в любой момент поднимусь, я там не останусь, когда обстоятельства изменятся, я сразу же воспользуюсь ситуацией, никогда не останусь. Это говорит о том, что внутри состояния сознания соответствует определенному уровню, ответственности прежде всего и власть, конечно же. Твой опыт общения с этими людьми, о чем он говорит? Всегда ли люди, декларирующие себя на определенном уровне да, или демонстрирующие, действительно ему соответствуют? Вот исходя да. из твоих вчерашних. Там имя и слово имеют большое значение, я это заметил. Так. Слов там никто на ветер не бросает. Так. Если человек сказал, то я думаю, что 99 процентов так будет. Угу. Вот. В противном случае его с этого уровня выкинут сразу. Так. То есть вот он не сделал чего-то, в среду это сразу протекает. И эта среда его отторгает быстро. Ну, ты говоришь об эффектах, а я спрашиваю о духе. Вот как ты считаешь, ты же людей чувствуешь, да, вот перед тобой человек, он вроде как соответствует уровню 3-3. Бывает ли ощущение, что он на самом деле не с этого уровня, что это какая-то аномалия? Есть. Вот расскажи про это ощущение. Вот как это кажется? Это всем понятно. Кстати, внешние такие люди они как бы заигрывают чуть. Да. Они пытаются быть свояком. Это Ясно, что между мной и им социальная пропасть. Социально пропасть. Социальная пропасть. Вот. Но он пытается косить под простого парня там хлопает по плечу, там, да. Да, они заигрывают. Почему, как ты думаешь? Я не понимаю, потому что на том уровне вот те, кто там ну, родился и вырос, есть и такие, они играют какую-то свою социальную роль, у них свои социальные задачи, угу. и они четко знают, что, зачем и почему я здесь. И они не заигрывают. И они не заигрывают. Правильно. У них ровное отношение, но оно ровное ко всем. И к охране, и к обслуживающему персоналу, ну я для них обслуживающий персонал. Да, естественно. Вот. Но покуда я так сказать работаю самым дорогим да, для mm -hmm. них, их телом, mm -hmm. то ко мне немного более особое отношение. Вот. Если с охраной не будут делиться какими-то сокровенными переживаниями, mm -hmm. то мне часто вываливают душу. Mm -hmm. вот. Но... Скажи, а душу в большей части кто вываливает? Кто заигрывает или кто не заигрывает? Кто заигрывает, безусловно. Смотрите, как интересно, да, Миш, спасибо тебе большое, что ты вот это вот обнажил для нас, для всех, потому что это крайне, крайне полезно. Почему человек заигрывает с обслуживающим персоналом, ведь вздумайтесь, человек достиг определенного социального уровня. По логике подсказывает, что он должен чувствовать себя вот королем, понимаешь, и об всех ноги вытереть, а он заигрывает. Почему? Сознание. Не так, будет... Правильно, у него сознание находится на том уровне ниже, и он знает, что в любой момент его оттуда с того уровня, на которого он, да, и он.. И он налаживает связи со своими, со своими на всякий случай, чтобы его из этого уровня не выгнали. Потому что вы вчера очень точно подметили, практически все, на своем уровне, на котором я есть, готова существовать, идет раскрытие энергии. А все почему? Подсознание не боится. Это значит, что оно нашло пространство сознаний своих, которые не навредят. Это клановость, это чувствуется изнутри. Там, где тебе было очень хорошо, там твое подсознание считалось, здесь не опасно, здесь свои. А когда ты поднимаясь или опускаясь на какой-то уровень начинаешь заигрывать, это таким образом ты хочешь себе безопасность как бы обеспечить, чтобы тебя не выгнали, чтобы тебя не побили, а если социум выводит тебя на какой-то определенный уровень, но ты ему не соответствуешь, автоматически ты будешь заигрывать и с теми, с кем находишься сейчас по определенным причинам на равных, и с теми, с кем ты должен рядом находиться, потому что ты и там чужой, и там чужой. С одними, потому что ты им не подходишь, а со вторыми, потому что ты с ними не живешь. Ну, вот сразу много объясняете. Да. У меня как-то раз Очень просто. Посмотрите на поведение людей, человек, поднимающийся по иерархической лестнице. Обратите внимание, как себя ведут люди высокого сословия, действительно высокого сословия. Аристократы, члены королевской семьи. Посмотрите, понаблюдайте, как, допустим, та же королева Елизавета делает прием, она принимает людей. Да? Допустим, вот недавнее событие, это мадам Анджелина Джоли стала кавалерствующей дамой, то есть она получила определенный статус. Вот это, это был целый ритуал, но тем не менее она принимает эту актрису. Посмотрите, как она себя ведет вежливо, без панибрата, никаких тебе объятий, да, то есть абсолютный церемониал, но в то же самое время вежливость она распространяется практически на все, относительно позиции английской королевы, для нее все прислуга. И с прислугой надо быть вежливым, но вежливость это не означает слабость. На этом уровне вежливость это означает дистанцирование от всех, кого только возможно. Вежливость-слабость это на самом нижнем, нижнем уровне, на уровне первого первых бедняков. Вот там вежливость воспринимается как слабость. Соответственно и люди, которые, о которых сейчас рассказывал Михаил, люди, которые действительно находятся на своей позиции, на определенном месте, они наверняка, Миша заметил, есть такая особенность у них, они вежливы. Их мало. Есть проблемы там с женами. Безусловно, Есть потому что они себе жен, мужей, детей, да, они же выбирают, рожают из обычных людей, где им взять человека своего уровня, практически нет. Хотя во все времена всегда считалось, ты достиг определенного уровня, ты закрепился на нем. Да? Не тени ты на него всех, кто недостоин. Потому что ты будешь нести за них ответственность. Ты не тени туда бери либо из своих, либо оставайся один. Молодец, Миша, спасибо большое. Очень, очень верное замечание, обратите на это внимание. Особое ощущение для вас лично нужно понимать, когда вы попадаете на свой уровень, вы получаете энергетическое раскрытие, потому что вам не надо бояться. Вот, то, вот тот уровень, где ваше ⁇ я есть ⁇ просто запела, где оно сказала, я такие, наконец-то, боже, дома, наконец-то, все, бояться некого, здесь так хорошо, вот это ваш уровень. Не ментал свой отключаем, он здесь не важен. Это ваше ⁇ я есть ⁇ сказало ⁇ сказала здесь я могу раскрыться. Почему? Потому что совокупные сознания людей, которые создают, создают определенный будхиальный крузальный пласт ⁇ а это означает, что у людей будут общие ценности, скорее всего, и самое главное, общий ритм течения времени. А если общий ритм течения времени, то и событий нырять для них будет делаться не так, как для тех, у кого время течет медленнее, то есть нижних людей. Для них события делаются в их ритме жизни. События для людей высокого класса делаются в их ритме жизни. Делают курирующие их эгрегоры, позволяя им уже сформировать события для всех неживейших. И да, в средние века была такая поговорка о том, что боги заботятся о судьбах принцев, позволяя принцам заботиться о судьбах всех прочих. Сознание стремится к этому, особенно творческие люди. Они должны жить в среде своих, где безопасно, где их точно никто не обидит. Видите, недаром же такая. Ну, получается безопасно для всех вот в одном слое. Удивительно. Да? Клан. Это клан в своем клане безопасно, потому что свои всегда прикроют. Прав ты, не прав, не имеет значения. Свои всегда прикроют. Художник легко обидеть, верно? <свят> Смотря кому. Не опускайся для тех, кто способен обижать художника, и тогда тебя никто не обидит. Стремиться надо, потому что речь идет о раскрытии, о проявлении своего внутреннего потенциала. Для этого нужна благоприятная питательная среда, поддерживающая среда, среда защиты. Была возможность посмотреть на тех, кто ради денег, что называется, забыл себя, кто перестал быть человеком. Но просто помните, если люди не находятся не на своем месте, им приходится огромнейшее количество времени уделить для того, чтобы закрепиться там правами. И это время они как раз и отдают вот этой вот рутинной работе, потому что они по-другому никак не могут. То есть вообще человек, который может управлять временем других людей, по нему вообще незаметно, что он в принципе что-то делает. Такое впечатление, что он бездельничает всю жизнь. То есть он при тебе делом не занимается. А вот человек, который очень боится потерять вот эту свою позицию, он, естественно, никому не доверяет. И старается влезть в каждую мелочь. Соответственно, его время уходит на абсолютнейшую ерунду, то есть на контроль, грубо говоря, там, да, я директор, у меня уходит время на контроль секретарской работы, чтобы она там все правильно сделала, там, бумажки разложила, там, кофе купила, то есть ну, утрированный пример, но тем не менее вот до ерунды. Да? И тогда, естественно, твое время уходит не на тебя, не на развитие, а на контроль того, что ты уже имеешь, потому что очень боишься это все потерять.